День делаем лоб с этого чудного казана, которого приобрел я в интернет-магазине. Магазин как называется? Магазин называется Викингмарк. Точка Виктори. посмотрел видео в Ютубе, как готовить лоб. Под этот казан сварили специальный. Мангал, как его назвать-то? Как он называется? Он называется... Как он называется? Под казан. Нет. Кирпича когда вот выкладывают. То... Так что вот. Вот ваш казанчик. Казан, да, конечно, супер. Обалденный вообще. Надеемся, плов будет. Вот да. думаю, не бит нехорошие. Сюда вообще в этом магазине самые лучшие. Я так думаю. Искал много видео, интернет смотрел. И вот его там заказал. На 16 литров казан. Да, мешает. Вот сейчас мы уже сейчас. Будем заливать воду, будет у нас зервак, так сказать. вас, Там три минуты наверное, минимум. Три минуты минимум? Да. Ну, разговаривать тогда. Короче, собрались мы сегодня в гараже. У меня. Обмыть казанчик. Казанчик. Такой хороший. Так что, дорогие друзья, заказывайте казаны, готовьте. Очень вкусный еду. Будет все у вас хорошо. Можно его также брать на природу. Казан, главное не забыть. Можно творить ухо. что угодно можно у него делать. Так что, дорогие друзья, ну что, заливайся? зервак. Я тебя буду снимать, как ты будешь заливать. Нали, конечно. ты конечно. Был Я мешаю. Так, мы делаем зервак. Заливаем чистую воду. Хватит, наверное. Понял, не учу. Не, не учу. воду. Сейчас она должна закипеть. Ого. Накрывать не надо. Нет, накрывать не надо. Так будем солить, перчить, перцы добавлять и всё такого. Три с половиной минуты. Хватит? Ну, давай, давай, засыпай. Так, что? можем специи, которые куплены были. ну да. на рынке сегодня свежие. это, кстати, ваш пакетик, который дали нам в на подарок, который еще получил я. специи. Так, вот беру. Обязательно распирать. Так. И перчик. Это острый? Да. Два наверно. да? Да два, наверное. Даже я думаю, одного Димка хватит. Одного? Думаю, да. Остро будет ты ч? Это да. острый перец. Так. Сейчас. Я ведь там участвовал здесь участвовал там участок а -а -а. На, мешай Так, самое главное Ааа, -а -а, еще чесночков Чесночок. Ну все, дорогие друзья, заказывайте лучшие казаны на Викельмаге.з Самых лучших казанов. До свидания.